Ой, я тоже попкон почу. Ну извини, Панки, нам самим мало. Вы что, со мной даже не поделитесь? тебе честно сказать? Не, не поделимся. Ну вы и Ну погодите, вы у меня еще попляшите. Ой, как страшно, ой, как испугались. Ага, коленки даже. Так, что с этими девчонками делать-то? Вот жадные стали. Попконом не делится. Ой, так хочется всего-то вкусненького. И сладенького, и вкуснячек а, Точно, я знаю. Пойду куплю себе мороженое.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 Добрый! И сделаю вам скидку! Меняю морозное на сарикло. Ничего себе скидочка, капитинка! Ты это слышала? А, вот это он дает! <свистит> Ладно, мы тебе сарикло, а ты нам морозное! Я хочу клубничное, а я хочу ванильное! А, я чуть не забыл, сегодня эти морозинки стоят немножечко дороже, чем обычно! Поэтому один сарикло, одно морозное! Панки, не зли меня! Это уже наглость, девочки! Я за вас не заставляю! Не хотите? Не берите! в другой магазин мороженого стоп стоп стоп так здесь и нету нигде ни магазина ни кафешки с мороженым только здесь а, да вы что серьезно а я и не знал вот это не задача ну да ладно я же в курсе Хе -хе -хе. ну в общем девочки одно мороженое один а сариклон. все панки ну что ты делать с ними будешь Сахалок. ну ты интересная! ну понятно не вам подарю а цветочку вот где Говядина, сестрички, любимые, будете знать на следующий раз, как братика обвязать. И ни чем не делиться. Понятно? Ну что ж, сейчас принесу вас морозные. Ну что ж, куколки мои, приятного вам аппетита. А про волшебное слово вы не забыли? Ну, Панки, смотри, мы еще отыгаемся. Ага, волшебное слово. Спасибо. Спасибо. спасибо тебе, Панки, огромное, что за Всегда пожалуйста! Ну ты обращайся, если что! Я всегда рад тебе помочь! Конечно, конечно! Пока! О, привет, Панки! Приветик, цветочек! Я так рад, что тебя встретил!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 Ребята, если вы догадались, кому принадлежат эти очки, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. А я пока открою следующий пакетик. И... А, это повторка! Это опять повторка! Ну что ж, ждите следующий конкурс.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 И еще появился купальничек! А, вот такая красавица! С розовыми волосами! С ярко-ярко-розовыми! И в теплую! Волосы снова белые! А здесь опять розовые! А -а -а -а. Она мне очень похожа с э -э, Мини Доктор! У нее и прически похожие. и когда эта куколка меняет цвет, она уж очень похожа на Мини Доктор! Спасибо тебе, огромные! Смотри, какие у меня